мячет уронил <свист> да, да, да, да, да да да да да а да вижу, а видишь, да да да да да да да да Вообще кадр, офигенный Ну-ка, тихо Приятного аппетита тихо тихо Ну и че ты пришел? Ну ты на гу. Печеньку хочешь? Печеньку хочешь? На печеньку Иди печеньку дам тебе, иди Иди, печеньку дам. Если он, так, если он так подходит, то что говорить, когда нас здесь нет? Но. Хомяк! Эй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, Блин, не могу поймать его. Нет, считай. Ты его не отправил. Да. О. Куда пошел? Нет, нет, нет, нет, Сюда идет, сюда идет, сюда. За колесо спрятался, сидит. Эй, бобры, ну-ка на камеру Ты что за колесо сел? Сидит ему пофигу Нет, хлеб Ой, побежал, смотри. Тихо-тихо. Побежал, побежал. Да. Вот это кадр. Тихо, тихо. Ксюша идет, да? Да, ага. да. Он хвост. Ксюша. Ты столько пропустила. Я его нашел опять. Стоит боком такой, смотрит и жрет. и счастье, сколько, а. Вот так я С гордо поднятой головой. Э, дружище. Иди сюда. Иди сюда, я тебе печеньку дам. Ему вообще пофигу он голову задрал си жрет mm -hmm. ой как вкусно нам, нам, нам, нам, нам. Ой, нам. Вот <связательно> это плюсовать вот тут Я а в круги вот тут там пить бурмашина да? да. чуть дальше этого поплаваться у тебя не на крючке случайно вот, сидит так ксюшина удочка не там и мой поплавок вот этот второй да около потянув, почти, <связательно> <он> <связательно> у голопа по нему пустик Крючки, может, это на дне, а я вот тут где-то ползу. Может, карпик? Может, там... что-то так будет. И круги такие. Как будто камень был. Собственно. Он как бурундук сидит. Вкуснятина какая. Да вон сидит, жует. Печеньки. Ты пошел Ну, они близко подходили, эти потом покажу. На фото?